Привет, если мы играем какой-то аэрохоррор, я так и не понял, почему он так называется. Играю я не играю, я с другом. Чего? Ну, который, как всегда. Ну, который, ну вы поняли, да, типа? Ну, который, да-да-да. Короче, просто нажимаем на плей, где-то появляюсь. Нам нужно куда-то идти получается. Пойдем туда, пойдем пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем туда. Пойдем, пойдем. Что это такое? А! -а, -а, -а, -а! Что, вдвоем пойдем? Ну да. Вот, Давай вы знаете. Погнали, погнали, поняли. Заходи. Чем я не за. А вот все. зашлось. Это на это камера, только еще хуже. Мы подберём на камеру, только намного хуже. Да. Отстаньки кстати. Uh... Эльмира, первый чап, первая глава. Глава один. Да-да. Дройминг-борд -да. studio... студия рисования Студ... представляет. Эльмира. Эльмира. Не знаю, прикольно этот хор, нет, я в него ни разу не играл. Мы не смотрели ничего, не ни прохождения. Нет, мы реально мы ничего не смотрели. Так что... Может быть долго. Первый а! раз, короче. Что, что такое? Япон, где все, я должен Ай... искать их. Они не... Они не могли зайти слишком далеко. О, смотри. можно бегать? О, shift. Б... Б... Можно бегать. Хорошо, смотри, мы врезались в сугроб мы влезались в гроб Отлично. у нас сломалась хорошее начало ладно нам нужно идти либо направо, либо налево банально налево, не убегай от меня что за страшные звуки? И они настолько громкие, что я самого себя не слышу реально? у меня на однерку звуки у меня тоже на однерку. Что так страшно? Похоже на старую больницу. Они должны быть внутри. О, а -а -а! вы серьезно? Цель да. в больницу. Ну вы серьезно? Давай ты зайдешь. Там кто-то есть. Так. Что? Ну так страшно. Ты идешь, поняли? Страшно боже И какой-то Согол нам, нам говорят Идите дадите в хоспитал Угнали в хоспитал Чего? Что это такое? Что происходит? Что происходит? У нас фонари У нас включаются фонари... Тебя, надеюсь, страшно не будет? А это что ты Пути назад нет. Рил. О? Это Дорс! Да, это а Дорс! А ты что делаешь? Видишь, снимаем! Оу. Дебил! Цель, ищи друзей. Ох, смотри! Чего? Я еще фонарик вкусил? Блин. Смотри, тут эти. Если нажать на F, то это, типа, фонарик, короче. А, да-да-да. Да. Тут следы, тут следы. Пошли по ним. ты это... Коридор. Че, Коридор нам смерти. Нужно... Нам нужно искать друзей. Хотя мы пришли сюда только вдвоем. Ладно. пойдем. Ой, как же страшно. О, подожди. Нота. посчитать. Это заметка какая-то. Дэр, Дэй, эта школа с учителем. Что э -э двое детей? Какая-то Анна на все написала. Короче, у нее шизофрения у Анны, просто не будем читать. Что? Я обосрался. Дверь закрыта. Найдите ключ от дверей. От двери, точнее. О, лоу, боже. О! Тут можно на второй этаж подняться, понял? Нельзя. Блин, печально. А, ключи, от дверей надо, надо найти. Ну, приставь идти только туда. Мне кажется, это вообще какая-то психиатрическая больница. Ты где? Я здесь, пошли быстрее. Пойдем пойдем. Пезде фонарь, а давай... Давай просто по комнатам ходить. Это тоже то дус. О, а, вот эти флешлайт. Тебе нужен флешлайт? Да, лучший фонарик. А, серьезно? робоксы ага! богатые? блин, это же страшно, пойдем направо пойдем, пойдем так много планы все take plank я могу их использовать, а куда? Я сейчас... убить тебя? Подожди, сделаем маслобега. Пам можешь пам пам пам пам пам пам пам Лубеком снимай. Вот, смотри. Вот. Ну и запись. Вот видишь, у меня запись идет. Что? Я тут. А, всё. Тут? Угу. Что, продолжаем? Да. Смотри, мы можем взять вот эту вот доску. А -а -а. Я не знаю, зачем она вообще нужна. Это может пригодиться. Ну да. Эм, дверь закрыта. закрытая. А -а Hello? Что это было? Почему это фанав? Почему это фанав? Что за фанав? Не знаю. Почему мы играем уже в фанав? Мы играем в какой-то фанав. Тут как будто из фанав. Вот здесь. Так, да, согласен. Ой, боже, музыка страшная. Не иди туда. Есть. А, это лучший фонарик. Перетенку взял сюда открываем дверь о ключ Реально? я ключ нашел да я ключ нашел а! ты кто где тут тут, тут, а, тут какая-то дебилка стояла кто еще за хрене анна нет там какая-то кукла там какая-то кукла она меньше тебя даже она меньше тебя а -а -а. с ножом не знаю, у нее куча голова была наклонута в коллегах. Почему? Правда, колесница приехалась. Ой, какая колесница? Это колесница? Да, да. Что это вообще? А, так вот куда нам нужна пленка. <свеча> это доска. Найдите Свечи. объект. Куда? Свечи. Что там? Пройдите а, через не... коридор. А где доски-то? С тонкие доски. Hello. Кто это? Кто? А! Чуть не упал. Жизнь. Блин, а да почему тут такие доски? Почему мы можем упасть в любой момент? Зачем? Я не знаю, но ты квадратик, поэтому тебе везят У тебя же толстая девушка. Помогите! Ну, это какая-то девчонка была. Это, наверное, наша Анна была. Точно что потому что мы ей помогать ты не будем. Где, чел? Кого? Ты где? А как ты ушел? А, ты... Нам же сюда надо нет? А, подожди. Куда? Туда? где? Вот сюда нам Вот -а -а -а -а -а -а мы оттуда пришли. Лтый. Ам... Давай просто дверь будем открывать. А, так они не открываются двери. Угу. Что тут страшно? Что тут так темно? Если точка, нет точка, точка. Ммм, точка, три точки. Признак, что-то. Три точки, признак. Пожалуйста, что? Телепортинг. Слезная пеня. Третья глава. И дверь. Доброй дверь. Очень легко. Внутри какая-то записка. Так, это... Посмотри записку! Вау. Нужно найти выход из подвала. А как мы в подвале оказались? Я не знаю. Там кто-то прошел. В дверь. Да. На видео посмотри Ты помнишь, да? Да. Вот. Это. Это мы, короче, вот так вот. Мы, короче, вот так вот стояли в начале. И, короче, вот так вот была самая вот, тупая, как она называется там? Лобби, э, короче, лоб. Лоб. Не понял. Ну я понял. Она, ну, короче, о, опять. Это шутка, короче, сейчас на экране вылезет. Дверь закрыта за запрета заперто что я не успел прочитать ладно найди почему я покупаюсь найди платформу найди и морг это морг что нам надо найти три фото и зайти в морг. Зачем нам в морг? Ладно. Нашел первое фото. Хорош. Где? А где next фото? Я фото? Мы пошли назад, фото искать. Я еще одно фото нашел. О, я тоже нашел, все, поняли? Зачем нам в морг идти? Подожди, видишь? Это Малори, Эльмира еще какая-то девчонка. А Дур. Боже мой. Морк. Это что место, где этот где Анна каталась? И она кричала Помогите. О, это что место? Знаешь, как я это понял? Так. Во-первых, полузнакомый, А во-вторых, здесь этот кровь. Канализация. Канализация?